Всем привет! Вы на канале «Как заработать в интернете» Сегодня у меня на обзоре новый FAST проект Вчера я опубликовал в своем телеграме пост Кто про него узнал, тот уже здесь зарабатывает Я даже получил здесь вот уже небольшую комиссию Кому такая тема интересна, заработок на фастах, Вы должны осознавать риски, что фасты может закрыться в любую секунду, в любой день, в любой момент Только вы увидели это видео вы можете здесь пройти регистрацию, пополнить счет и на следующий день деньги не вывести, так как может наступить скам. Вы должны это понимать и осознанно идти на такие риски. Кому такая тема интересна, давайте приступим к регистрации. В первом поле прописываем свой номер телефона. Номер телефона можно прописывать любой, какой захотите. На него подтверждения не приходят. Вторая колоночка, мы прописываем пароль. Третья колоночка, подтверждаем свой пароль. Четвертая колоночка, мы прописываем пароль для вывода денег и нажимаем кнопочку регистрация. Далее мы попадаем в вот такой вот кабинет, чтобы нам здесь начать зарабатывать, нам нужно здесь приобрести VIP статус. У меня вот VIP номер один. нажимаем на домашнюю страницу и знакомимся, какие здесь есть VIP -ы. есть здесь VIP нулевой в котором мы сможем зарабатывать 0.2 USDT это если мы вообще ничего не пополним также есть VIP-статус номер 1. Доход здесь составляет 2 USDT. Стоит он 30 долларов. 20 долларов нам дают за регистрацию. На 10 долларов мы выполняем. И наш заработок составляет 2 доллара. Окупаемость 5 дней. VIP номер 2 стоит уже 100 долларов. Ежедневно мы здесь будем зарабатывать 12,4 доллара. VIP номер 3 стоит 380 долларов ежедневно мы будем зарабатывать 72 доллара vip 4 стоит 580 долларов ежедневно мы будем зарабатывать 116 долларов ну и так далее партнерская программа здесь составляет первый уровень 13 процентов второй уровень 3 процента и третий уровень 2 процента есть здесь вот официальная группа в telegram Официальный канал есть и официальная служба поддержки. Также здесь есть ежедневный бонус. Нажимаем вот получить награду. Вот это у меня уже будет второй день. И за ежедневный бонус нам дают за первые три дня подряд 0,3 USDT. За 7 дней подряд 0,5 USDT. За 15 дней подряд 0,8 если 30 дней проект проживет, то 1,5 USDT мы получим бесплатно. Чтобы здесь пополнить счет и начать зарабатывать, нажимаем вот на перезарядка, выбираем USDT, минимальная инвестиция 1 доллар, вписываем сюда сумму пополнения и пополняем счет. Допустим, вот 10 долларов пополнить сейчас нас перебрасывает. На страницу оплаты копируем кошелечек, перебрасываем сюда 10 долларов, нажимаем вот, Payment Complete и наши деньги автоматически попадают на баланс и в зависимости сколько мы пополнили нам покупается автоматически VIP-статус. Вот он, работает такой VIP-статус, получается вот дата пишет и вот он стоит 30 долларов чтобы дальше нам начать зарабатывать, нам нужно выполнить задание. Заходим вот на VIP1, нажимаем откроть ссылку, представить на рассмотрение, вторую ссылку открываем, то же самое представить на усмотрение, возвращаемся назад, в мой кабинет. Также перед тем, как выводить средства, нам нужно добавить этот способ вывода. Нажимаем способ вывода, я уже здесь вот добавил вчера. Нажимаем вот «Добавить способ вывода». Сетевой адрес. Тип сети выбираем. вот ТРЦ-20. Сетевой адрес. Вписываем свой адрес, куда вы хотите выводить деньги. И будет у вас здесь партнерская программа. Вот здесь будет ваша партнерская ссылка. Вот она. Копируем, раздаем друзьям партнерам. И будем зарабатывать еще здесь на партнерской программе. На партнерской программе можно заработать без депозита. Итак, нажимаем здесь «Снятие», способ вывода свой кошелечек, и здесь нам нужно вписать сумму. В последнем поле вписываем пароль для вывода денег и нажимаем «Представить на рассмотрение». Так, деньги списались, вот все наши транзакции, вот пополнение счета и запись о снятии. Вот вчерашняя транзакция оплачена, и вот сейчас подождем пару минут, так как это криптовалюта. Нужно немножко подождать, и я вам покажу, что данный хайп проект, фастик, он платит. Итак, прошло где-то минута. Видим здесь еще в процессе, но выплата у меня уже вот на кошельке. Вот они. 3 доллара шестьдесят 67 центов. Данный фаст-проект, он платит кому он интересен. Ссылка будет в описании. На этом у меня все. Всем желаю хорошего дня и всем пока.